Звезда сериала Склифосовский всячески скрывает возлюбленного и не показывает его публике. Мария Куликова несколько лет живет с бывшим мужем Серафима Низовской. Актер Виталий Кудрявцев сумел найти общий язык с сыном звезды сериала Склифосовский от первого брака с Денисом Матросовым. Сама 44-летняя Куликова признается, что ради любимого мужчины готова пойти намного. Мария Куликова крайне редко говорит о личной жизни. Однако в недавнем интервью она рассказала об отношениях с Виталием Кудрявцевым. «Нет такого, что мы расстаемся надолго. Любые два-три дня свободны, и мы мчим куда-нибудь. Либо он ко мне приезжает в ту же Тверь, Ярославль, или Петербург», — заявила она. По ее словам, их отношения прошли проверку временем и теперь ей ничего не страшно. Более того, она спокойно отпускает мужа в другой город и другую страну. Полностью в нем уверена». Я тоже не отношусь к каким-то сумасшедшим ревнивицам, потому что есть определенный опыт, и ревность, к сожалению, ничего не может сохранить. Даже если ты за руку будешь круглыми сутками держать человека, если он не захочет быть с тобой, это не поможет. А если захочет, даже если ты улетишь на Камчатку на полгода, он найдет возможность увидеться с тобой, рассказывает Мария. Рассказала она и об отношениях с коллегой Максимом Авериным. Макс царствует внутри моей души очень глубоко, потому что он связан с самыми счастливыми временами моей жизни, студенчество в театральном институте, ничего круче которого быть не может. Мы говорим на одном языке, находимся на одной волне, что в общем редкость не только на съемочной площадке, но и в жизни. Макс – фантастический, блестящий драматический театральный актер. Он публику держит невероятным образом, я была на всех его спектаклях и очень им горжусь, очень люблю. И когда я сижу в зале и смотрю на него, у меня есть ощущение, что это мой родной человек, и этот триумф я тоже как бы разделяю вместе с ним, делится Куликова.